Здесь вот поблескивают большие кристаллики, это щеточки кварца. щеточком будет застыло немножко минус 10 минут Вот такая мелочь идет, вот тоже мелкие щеточки даже интереснее крупных, они целее. Вот, вот четко. Вот, Выпадывает. неплохие щеточки отмыть их получится так вот еще одна заблестела в принципе удобно Всего то метр поддерну. Вот. О, прекрасно. С двух сторон даже интересный вариант. Надо, чтобы они сначала в воде отмокли, а потом в полежали. Тогда совсем интересно будет. Вижу, что здесь. Хорошо. Интересно, чем это кварцевая жила, что жилка, что материала такого серьезного нет. Есть такая мелочишка приятная Здесь даже что-то за цепляется Здесь вот видно, что есть. Но... Как показать-то? Шибочка вышла. Здесь нет. Пожалуй, щетки-то сверху. Ух ты, еще лучше пошли. Хороший был. уже малышка. Это вот неинтересно. Когда отмоется, вообще левки полежат. Вот даже какой будет фрукт. четко. Красная мелкая, плата. Мелкая-мелкая. Вот это, да. Вот это уже интересно. Еще потом вот тоже маленькая. Потом еще отмытые, нужно будет выложить. Щеточки замочены дня натрия в чайлевой кислоте. Вот сейчас вот я их эту, этот раствор слил, сполоснул водой. Нужно будет мягкой щеточкой почистить. Вот что мы видим. Видим, что основная масса налета ушла, но осталось еще некоторая придется по второму разу заливать вот а здесь веселее вот эта кварцевая щеточка видите налет весь живый шу. Вот на этой тоже в основном ушел. Ну можно еще разок ее замочить, потом придется вот так вот обрезать и уже будет продукт, образец интересный. Ну это это никак ничего не получилось еще раз, еще раз замочим вот здесь основная масса ушла а что-то осталось в животах я сейчас не буду показывать да в принципе можно вот этой щеточкой вот, так вот почистить становится лучше но все равно еще на, на одну ходку еще на так что вот если получилось значит получилось нет значит загружаем еще разок можно концентрацию побольше сделать можно хорошо промыть тоже еще на раз пойдет и так далее самое самое самая щетки я делал три раза иногда четыре но в конце концов этот налет все равно исчезает. Ну вот неделю, наверное, пролежали образцы. Прополоскал просто, сполоснул водой. Да, конечно, вот этот еще закладывать надо. Ну уж очень с большим налетом для эксперимента положил. Вот такие образцы из пигматитовой жилы. Вот шпат прекрасно стал смотреться. Это в плюс. Вот тоже отмылось. Еще почистить щеточкой. Я просто водой споласкивал, Тоже часть. Налета уйдет. Вот непонятно что. То ли перелив, то ли. Ну, халцедончик, похоже, откуда-то был весь безобразный стал. Стал непонятно чем. <coughs> Вымоем. О, вот это красиво будет смотреться. Щеточка. Скварчика тоже часть сошла. Да, с пигматита, но тоже лишний сходит. О, какая кракозябра. прекрасно отмыла щеточка Вот такая даже лучше смотрится с остатками налета еще одна. От волосяной щетки лишний, лишний налет уйдет. Что тут есть еще? Ну, остальные фото, наверное, фотографиями пущу. Те щеточки, которые достали из ямы, нужно было замочить. Замочили в воде, в ведре буквально, постояли они сколько-то, и начинаете мыть их, тупо мыть щеточкой. Чем чище моете, тем они. Потом лучше получится. Вот. У них уже вид божеский начинает получаться. Там, где нужно получше вымыть эта широкая щетка, можно зубной щеточкой чистить. Если кристаллы не очень нежные, ну вот что-то вроде такого, можете металлической щеткой пройтись в тех местах. Вот, когда вы все это вымыли, может быть не один раз придется мыть. Можно загрузить уже в ведро. дро, но ни в коем случае не металлическая, потому что щавелевку будете заливать. Складывайте. Аккуратно вымытые щеточки Аккуратным образом же самым Когда сложили, нужно заготовить архур вот, щавелевки. Литра на три-четыре я беру ну, ложки 3 столовые щавелевки. Ну вот примерно есть у меня такая деревянная бодейка. Одну, две.. Вот даже получилось две с лишним тут третья с бугром размешиваем хорошо размешивается даже если что-то не размешалось ничего страшного пластмассовая таря или деревянная ложки И таря из нержавейки потому что с железом начинает реагировать. Когда вы все это сделали? О, какая тяжелая. Заливаем эти щетки. Щеточки залили. Кристаллы будь что, будь что будет. И ставите их куда-нибудь не на мороз. Ну, желательно в теплое место. Если попало на руку или что-то, промойте водой, ничего страшного здесь нет. В следующем видео я покажу, что получилось из этих щеток.